Давайте знакомиться. Меня зовут Янина Ким. Поставьте двоечку, если в чате есть новички. Давайте так, проверим сначала вот эту вот обратную связь. Если в чате есть новички, люди, которые вообще первый раз пришли, попали сюда случайно, увидели где-то ссылку, кто-то вам дал ее, там, спонсор ваш, не знаю, там, друг мне скинул, чтобы вам скучно в воскресенье вечером не было, меня зовут, повторюсь еще раз, я Нина Ким, я являюсь одним из э, лидеров, да, топ лидеров сообщества WebToken Profit, но компания у нас называется Veco. Вкратце, перед тем, как мы начнем самую интересную часть, я немножечко вам расскажу о себе, чтобы у вас было хотя бы хоть малейшее представление, кто я, что я, потому что для тех новичков, которые сейчас ставят двоечки в чате, я просто какая-то девочка, которая что-то вам рассказывает, правильно? Надо же как-то с вами познакомиться. Я пять лет занимаюсь mlm бизнесом в интернете. Я бизнес-тренер по совместительству, скажем так. Я провожу платные, проводила, по крайней мере, платные консультации по mlm рекрутингу то есть давала обучение для сетевиков, как рекрутировать. И, собственно говоря, на протяжении пяти лет я занимаюсь исключительно только дистанционным бизнесом. То есть со мной все в порядке, все хорошо, у меня все нормально с головой, у меня есть высшее образование, я магистр химических наук по образованию, мне 29 лет. Я три года, спасибо, поработала по профессии, потом поняла, что эта тема не моя, и она не стоит тех усилий, которые я затрачиваю на наемной работе, ну, то есть той зарплате, то есть, которую я получаю, собственно говоря. А поскольку я человек с амбициями, я очень голодная девочка, я голодная к результатам, голодная к деньгам и голодная к хорошей, роскошной жизни. С легонца я меркантильный человек, я очень люблю комфорт, очень люблю хорошую качественную одежду, хорошую еду. Я не люблю смотреть на цены, а для того, чтобы это все реализовалось, необходимо найти такой источник дохода, который смог бы вам все это воплотить в жизнь. Что, собственно, меня исподвигло пять лет назад уволиться нафиг с работы, потому что я на тот момент была лидером сетевой компании продуктовой достаточно неплохой квалификации, как только первые 1200 долларов я заработала в сетевой компании, я поняла, что в этой теме можно зарабатывать деньги, поэтому на работе ловить нечего. И, мягко говоря, я оттуда спетляла, написала заявление. Для меня это был дикий стресс, потому что, как это так, нас учили всех, садик, школа, институт, работа. И такая программа заложена у многих людей, к сожалению. И, и люди, которые по таким программам живут, и которые не могут найти а, ментора, наставника, или, к примеру, а, найти, найти такого человека, который покажет немножко иной путь, как можно реализовать себя в жизни. А, ну, такие люди... А, что что-то делают не так довольно таки в более зрелом возрасте благо у меня хватило мозгов осознать это в 24 года и я поняла что надо что-то менять в этой жизни и э, Первый, первый опыт мой, да, это была товарная сетевая компания, обычная, продуктовая, в которой я была очень хорошим, в принципе, достаточно лидером. Единственный был минус и недостаток, там очень тяжело зарабатывать деньги, продавать продукт. И момент номер два, не все люди, точнее 95% людей в моей структуре денег не зарабатывали. То есть они ежедневно, не только меркантильные, но еще у меня есть присутствует маленькая беленькая совесть. Мне все-таки было, ну, как бы обидно за своих людей, которые реально то есть делают деньги мне, а сами себе сделать деньги не могут. да, И я им в этом плане при всем моем опыте даже ну, ничем не могу помочь, потому что сам бизнес построен таким, таким образом, что там ну, действительно тяжело зарабатывать деньги. Они все готовы э, выкладываться там на 100-500 максимум усилий и так далее. Поэтому есть альтернатива этому всему, слава богу. Мы э, развиваемся, мы меняемся, и на руку нам сыграла пандемия. Это мир инвестиций. Мир криптовалюты. То есть это мир новых технологий. Это все то, что происходит сейчас в мире. И если вы настроены научиться зарабатывать деньги на технологиях, вы попадете в трендовую струю. Представьте, что вы сейчас, вот слушая мой вебинар, вы находитесь на этапе того, когда бы вы могли инвестировать, к примеру, деньги в Mastercard или визу. Вот. Никто не знал, что мы будем пользоваться мастер-картом или визой через 10 лет. Да, там вот... Допустим, когда мы еще использовали кэш, обычные деньги, на людей, кто использовал пластиковые банковские карты, смотрели как на инопланетян. Потому что, ну, нафига засовывать карточку, если мы вот привыкли к живым деньгам. Вот точно так же сейчас смотрят на меня мои друзья. Когда я там могу криптовалютой, к примеру, обналичить ее, да, вывести себе на банковскую карту, в принципе, и рассчитаться. Да, то есть деньгами, которые я заработала на крипте. И для многих это очень такой вот какой-то вызывает резонанс, потому что это, это что-то ненормальное, это что-то не то, это что-то не укладывается в рамках определенной матрицы да, у человека. Но я хочу вас обрадовать, друзья, пандемия, этот процесс цифрового, цифровых инвестиций, да, это можно так назвать, или цифровых денег, она ускорила этот процесс. То есть сейчас уже даже пришел такой период, что у нас бизнес уже не делится на онлайн либо офлайн. То есть есть... Бизнесы, которые были сначала на земле, те, кто более гибкий, перестроился, перенес свой бизнес в интернет. Да? вот То же самое и те люди, которые, к примеру, занимались бизнесом в интернете, сейчас делают еще больше денег на том, что очень много людей пользуются интернет-услугами. Да? К чему вообще здесь криптовалюта? Как она вообще взаимосвязана? Вот сообщество WebTokenProfit, это об этом сообществе сегодня пойдет речь. Точнее, это уже, наверное, можно назвать компанией. Да? Компания Векко. Официально зарегистрированная компания в Гонконге. У нас скоро появится свой собственный сайт. Интернет такой ресурс, на котором вы сможете узнать о всех лидерах сообщества, результаты лидеров сообщества, результаты людей, руководство компании в целом, да? все юридические документы и так далее, так далее. То есть официально мы уже зарегистрировали компанию. Для чего мы это сделали? Uh, у сообщества WebTokenProfit, я буду так это называть, потому что внутри, помимо того, что это официальная компания, у нас еще есть сообщество, потребительское сообщество криптовалюты. И uh, мне будет так проще просто говорить. На самом деле это, в принципе, одно и то же. Да? Uh, сообщество WebTokenProfit – это сообщество людей, которое обучается и обучает других людей зарабатывать деньги на uh, популяризации на росте курса одной из таких перспективных криптовалютных монет, которая называется вебкоин или монета век. Мы ее называем монета века и так далее. Так до чего на самом деле вот регистрировать компанию? Зачем это нужно? Поскольку криптовалюту официально легализировать нельзя, то есть это цифровые активы. Сейчас многие государственные э, чиновники, политики начинают э, потихоньку вводить законы в своих странах, вот в Украине, в России такая тема, в Беларуси, начинают потихоньку проталкивать законопроекты, где э, пытаются облагать налогами цифровые активы, потому что они понимают прекрасно, что от блокчейн-технологий, от криптовалюты мир никуда не денется. Чтобы вы понимали, самые крупные инвесторы в мире, такие, такие как Уоррен Баффет, они все инвестируют в криптовалюту. Илон Маск потратил полтора миллиарда долларов на то, чтобы инвестировать деньги в биткоин. И запустил у себя на производстве, точнее в компании Tesla, да, запустил возможность покупать продукцию Tesla именно за биткоины. То есть все даже ведущие такие мировые личности об этом говорят. И... Это новый мир, это мир, куда мы сейчас переходим. Именно мир технологий и мир, мир продвижения такого. Uh, и uh, наряду с этим всем, помимо того, что у нас есть да, прекрасная возможность использовать цифровые активы, зарабатывать на этом, но их нужно, нужно еще как-то применять. Да? То есть криптовалюта была создана с той точки зрения, чтобы научить людей покупать товары или услуги именно за криптовалюту, чтобы избежать uh, комиссий банковских, чтобы избежать инфляции, потому что криптовалюта инфляции не подвластна, вот, uh, чтобы сохранить анонимность uh, пользователей криптовалюты, валютных кошельков и так далее и так далее то есть крипта по сути дает ряд плюшек как с этим связано вообще интернет торговля бизнес и так далее у сообщества веб токен профит есть одна большая глобальная цель это создать площадку которая будет называться puzzle store или пазл Market. Мы все с вами когда-нибудь, хоть раз в жизни пользовались а, а, Alibaba, да, там Амазоном, Алиэкспрессом и так далее, заказывали там товары. Но в основном а, мы оплачиваем там а, живыми деньгами, да, то есть мы оплачиваем продукцию и ждем потом 2-3 недели, а то и месяц, пока она к нам приедет. По большому счету, в принципе, нафига нам создавать а, а, такую площадку, когда уже есть такие гиганты, но у этих площадок тоже есть ряд кое-каких недостатков. Одно из таких, к примеру, что на таких платформах смогут зарабатывать только те люди, которые продают товар. Если вы, к примеру, вот я на, на Алиэкспрессе, там, к примеру, заказала себе чашку, ну примерно, да, вот чашка у меня стоит, с хорошего там, материала и так далее, и так далее. И моя, моя чашка понравилась, допустим, моему другу там. И я говорю, вот ты можешь пойти и купить себе такую чашку у вот этого поставщика на вот этом сайте Алиэкспресс. По сути, то есть как бы то, что я пользуюсь этой чашкой и порекомендовала эту чашку другому человеку, логично было бы еще на этом заработать. Но поскольку как бы такой функции на Алиэкспрессе, на Амазоне нет, да, соответственно человек просто мой друг пойдет, купит чашку у поставщика, которому я сказала, то есть как бы идти. Так вот, на площадке Puzzle Store будут такие возможности, когда люди, которые рекомендуют тот товар, который им нравится, за это еще и зарабатывать определенный процент денежных средств. Вот это такой маленький секрет вам. И данная площадка откроется только тогда, когда у нас наберется определенное количество пользователей монеты Webcoin. Почему мы говорим потребительское сообщество? Потому что на данный момент нас 23-25 тысяч пользователей за два года, между прочим, и это еще без агрессивной рекламы в интернете, без какого-то там, ну, маркетинговых каких-то продвижений, это пока еще не, не на таком большом пике, потому что на данный момент у нас наши площадки по заработку только начинают усовершенствоваться, да, то есть наши программисты постоянно работают над тем, чтобы усиливать сервера. С каждым разом у нас становится все больше больше и больше, да, и, к примеру, если сервера, которые были в прошлом году еще выдерживали такой поток людей, то, который был в прошлом году, то сейчас, допустим, эти сервера уже не выдерживают. И, соответственно, для того, чтобы принять большой поток людей, надо к этому, во-первых, подготовиться, да, чтобы иметь а, большое количество пользователей, которых мы сможем обслуживать. Момент номер два. Надо насытить людей деньгами, решить основной вопрос. Чем больше людей будет в сообществе веб-токен-профит зарабатывать... Средства, да, зарабатывать деньги. Тем больше э, людей будут знать о нашем сообществе. Вы же сможете рекомендовать, допустим, тот бизнес своему близкому окружению, у которых жопа с деньгами. Но, откровенно говоря, я никогда не <связь> церемонию с, с фразами. Но вы меня, может, простите, но как бы я называю вещи своими именами. К примеру, у вас в близком окружении есть люди, у которых долги, кредиты, они не знают, как свести концы с концами, а вы им предлагаете возможность решить этот, эту проблему, то есть помочь человеку. Неужели вы будете об этом молчать, да, когда вы сами заработали? Да вы по-любому будете об этом рассказывать да, другим людям. Потому что у вас есть результат. Да и люди сами будут видеть ваш результат. К примеру, ваши, ваш новый телефон банально. Новый телефон, новые часы, новые духи, новая одежда фирменная какая-то, еще чего-то. Это сразу привлекает внимание, откуда деньги у человека, если вот недавно он вообще там ну еле-еле как-то выживал и выкручивался. То есть вы будете об этом рассказывать да и делиться этим. Поэтому сообщество что веб-то Токен Profit по сути решает самую глобальную проблему людей. Оно обучает людей зарабатывать деньги. И с каждым днем у нас становится все больше, больше, больше и больше. То есть если я зарабатываю деньги, я могу помочь и могу научить человека зарабатывать деньги точно так же, как и я это делаю. Да? И сделать ему хорошо, поменять человеку качество жизни. То есть если чем больше людей будет зарабатывать в проекте, соответственно, тем больше будет сообщество расти. Когда мы достигнем а, примерного количества пользователей, Аля, вернее, 50 тысяч пользователей монеты век. Тогда у нас откроется наша площадка, наша платформа Puzzle Store. И тогда начнутся еще большие деньги, чем те, которые есть сейчас. Вот. Плюс ко всему, на этой платформе Puzzle Store, Puzzle Market смогут торг... покупать и приобретать товары только за криптовалюту вебкоин. То есть за живые деньги вы ничего там купить не сможете, только за криптовалюту. И, соответственно, где вам эту криптовалюту взять? В самом сообществе. Тут мы подходим к самому интересному моменту. Где взять монету, которую я потом смогу использовать, к примеру, на площадке или на которой я хочу научиться зарабатывать. Сейчас включу вам демонстрацию экрана и покажу одну такую штуку. Одну секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот у меня оно открыто. Демонстрация экрана. Поехали. Поставьте, пожалуйста, единичку, если вы э, видите мой экран. Поставьте, пожалуйста, единичку, если вы видите мой экран. Я жду обратной информации, ну, обратной связи. Вот, потому, что, потому что у нас может подтормаживать. Запись немножко, ну, все, все, отлично. Есть люди, которые видят мой экран, я сейчас даже сделаю его чуть-чуть побольше. Все, перед вами находится раз, два, три, четыре, пять, ну, грубо говоря, 8 площадок, мы не берем площадку Puzzle Store, самую последнюю, восемь площадок, с помощью которых можно зарабатывать в сообществе Веб-Токен Profit. Каким образом это делается? То есть сейчас, на данный момент, в проекте находится, как я уже говорила, 22-25 тысяч пользователей, людей, которые используют вот эти все платформы по определенному назначению. Точнее, по одному единственному. Это добыча монеты в век. Для чего нужна добыча монеты век? Объясню. Сообщество WebTokenProfit это целая экосистема. Это не один сайт одностраничник, куда вы зашли, деньги положили и ждете, когда там эти деньги преувеличатся, и потом нажали просто кнопку вывод и вывели средства. Это целая такая, знаете, экономика, которая друг с другом взаимосвязана. но ну, мы называем это в экономика, да То есть у нас есть минимум 8 платформ для того, чтобы добывать монету ВЕК. Монета ВЕК – это такое платежное средство внутри самой системы, которую вы можете, к примеру, приобретать какие-то депозитные программы только за монету век. Вы можете эту монету век добывать с помощью майнинга, да, то есть приумножать в количественном размере, в зависимости там, от процентной ставки, которую вы там, хотите себе. Вы можете эту монету просто удерживать на своем кошельке и получать какие-то реферальные вознаграждения и так далее, и так далее, и так далее. Вы можете спросить, зачем это нужно. Я вам сейчас покажу один такой... График очень интересный, когда создавалось сообщество Вебтокен Профит, на начало старта проекта была запланирована определенная стратегия. Монеты Вебкоин находятся в системе, то есть в блокчейне, в самом, да, в самой программе, всего лишь 21 миллион. И с каждым годом этой этой монеты будет становиться все меньше, меньше, меньше и меньше. То есть, будет создаваться дефицит. Как с биткоином. Да? Биткоина тоже 21 миллион. И посмотрите, каких результатов, чего достигла эта монета за последние там, сколько получается, 11 лет своего существования. Да? К чему пришла эта монета. И то, еще 3 миллиона монет у биткоина рассчитаны там, на 20 с лишним лет. То есть, насколько на, на будет дефицитна и лимитирована эта монета. Здесь точно такой же принцип. То есть, монеты век вебкоина находятся 21 миллион. Вот э, на первый год, скажем так, там, в 2019 году э, у нас э, запустился проект и э, с 2019 по 2020 год было рассчитано определенное количество монет, которое выйдет на рынок. Что значит на рынок? Это, грубо говоря, на руки людям. Вот 2019 2020 год подразумевал, что на рынке необходимо, чтобы было 5 миллионов монет. 5 миллионов. Соответственно, в 2021 году будет уже 3,5 миллиона, в 2022 году будет 3 миллиона и так дальше. То есть в конечном итоге в 2034 20, году монет на рынке всего будет 50 тысяч. Вы думаете, вот эти 15 лет это еще там, ну за это время может дофига чего произойти, но на самом деле они пролетают. Время пролетает очень быстро. И сейчас те люди, которые смотрят вообще мою презентацию, они находятся в самом золотом и сладком времени. А, объясню почему. Вот эти все программы, которые вы видите у, у себя на экране, эти все программы рассчитаны на то, чтобы вы зарабатывали монету вебкоин. Конечно, вы можете просто купить монету на бирже и ждать роста ее цены. Но ваши монеты, которые вы купили, вот вы купили там тысячу монет и сидите, медитируйте на них, когда они вырастут. Вот. Единственное, в чем они принесут вам прибыль, да, это в том, что они, допустим, вы их купили по 2 доллара, а там через какой-то промежуток времени продали по 10. Да, вот здесь вы заработали, но у вас всего тысяча монет. То есть, к примеру, вы там не подкупали эти монеты, либо там просто ну, купили и ждали роста цены. Вот. Зачем на них сидеть медитировать, когда их можно с помощью площадок приумножать, это один момент. Второй момент: у нас есть платформы, где можно с небольшим входом, допустим, зайти и начать зарабатывать эту монету. То есть, чем больше у вас будет монет в различных площадках, тем больше, по сути, ваш капитал и тем больше денег вы будете иметь в дальнейшем, в перспективе. То есть основная еще цель сообщества WebTokenProfit – научить вас работать с инвестициями, обучить вас финансовой грамотности, чтобы вы могли в конечном итоге создать себе такой доход, который просто будет вам основным и будет кормить вас всю жизнь. Кто бы из вас не хотел зарабатывать, там, я не знаю, ну хотя бы там 10 тысяч долларов в месяц? Вы не пугаетесь этих цифр. Поставьте пятерку. Кто хотел бы зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц? Конечно, для людей, которые входят на работу, они могут схватиться за, там, за голову и рвать волосы себе на, на, на, на все возможных местах и доказывать, что так не бывает. Это сколько надо работать, это кем нужно быть, чтобы зарабатывать такие деньги. Друзья мои, в криптовалюте 10 тысяч долларов в месяц – это капля в море. Посмотрите на тех людей, кто покупал биткоин по 100 долларов, а продает сейчас его по 60 тысяч. Вот эти люди зарабатывают ну нехилые бабки на самом деле. Но на биткоине сейчас тяжело заработать, потому что он стоит космос цену. Это самый вообще большой-большой, то есть вы, если захотите заработать на битке, я не знаю, сколько вам нужно денег для этого, а если у вас денег нет, и вы только хотите научиться зарабатывать, то вы вообще забудьте пока на данный момент про эту монету. То есть покупать там какой-то грамм этого битка, чтобы на нем там заработать там несчастных там 20-30%, но это не те деньги, к которым вы хотите, допустим, прийти. Правильно? Правильно. Поэтому у нас в сообществе создано определенная, определенная экосистема, которая помогает в, одни, в одних проектах монету добывать, в других проектах вы эту монету можете приумножать в количественном размере, еще в каких-то проектах вы можете класть эту монету на долгосрочную перспективу. То есть, по сути, здесь перед вами представлен большой-большой инвестиционный портфель. Я уже не говорю о том, что в самом сообществе есть продукт, который помогает, допустим, если вы хотите развивать команду, масштабировать свои усилия, еще больше зарабатывать денег. Да, У нас есть программы, которые помогают вам обучиться, как это правильно делать. Итак, давайте перейдем с вами к самому такому интересному и основному. Сейчас я найду у себя здесь функцию определенную которая мне всегда помогает. Я вам сейчас покажу э, три площадки, с которых я рекомендую начинать, допустим, если вы новичок. Точнее, я сначала покажу вам э, одну а дальше уже расскажу про две остальные. Самая первая площадка, с которой я рекомендую начинать, всем новичкам, вот реально вот всем зайти, попробовать, посмотреть, познакомиться с сайтом, познакомиться в чате с командой других ребят, кто уже зарабатывает, познакомиться со своим наставником, походить на вебинары, на презентации, разобраться, в чем, собственно говоря, здесь дело, да, какие, какая есть идея, увидеть руководителя проекта Искандера Хасанова, достаточно умный, грамотный человек, человек, которому, благодаря которому на данный момент в сообществе одна из площадок, кстати, этого проекта создала более, там, по-моему, если не ошибаюсь, 20 долларовых миллионеров. Вот, То есть благодаря его маркетингам, благодаря его усилиям, собственно говоря, вся эта система работает, за что ему огромное спасибо. Итак, первая площадка, с которой я рекомендую познакомиться каждому человеку, это проект, который называется ProfitBot. Это самая первая система. Что из себя представляет ProfitBot? ProfitBot – это просто сайт, к примеру, на котором вы можете приобрести себе депозитный пакет. Я не буду сейчас заходить на этот сайт, показывать, как он выглядит, дабы не отнимать время, потому что у нас есть регламент. Но я вам скажу следующее. В ProfitBot вы можете зайти с самой минимальной суммой из 10 долларов. То есть 10 долларов вы можете зайти, посмотреть, как работает площадка. Это та программа, которая дает вам деньги каждый день. То есть э, есть у нас проекты, которые дают, допустим, начисления там, раз в 3-4 месяца, есть там, раз там, в 2-3 года, а есть платформы, которые дают результат сразу начисления каждый день. Вот ProfitBot ⁇ это как раз для новичков. Хочу попробовать, хочу посмотреть, с чем его едят. Что вам нужно сделать перед тем, как, допустим, начать зарабатывать в проекте ProfitBot? Вам необходимо первое, допустим, получить инструкцию по... Э, тому как создать себе электронный кошелек это вам поможет там сложно это не не страшные слова спонсор вам поможет подсказывать, что нужно сделать но ну, человек который дал, дал дал дал вам эту ссылку если у вас нет такого человека вы можете мне написать я вам подскажу что нужно делать второй момент вам необходимо зарегистрироваться на бирже и на бирже приобрести нашу монету век вот сейчас очень, кстати, актуальная цена нашего вебкоина. То есть сейчас, на данный момент, наша монета ВЕК стоит порядка 2 долларов. 2 доллара. На сайте ProfitBot вы можете вот эту монету, вот эту, которую вы за 2 доллара купили, положить в депозитную программу по курсу 4 доллара. Ну, то есть, предположим, смотрите, вы купили на 10 долларов, там, по 2 доллара монеты, то есть вы купили на 10 долларов 2 монеты. Да? А когда вы будете заводить на сайт свои 2 монеты, то оно посчитает вам эти 2 монеты, эти 10 долларов, как 40. И зарабатывать вы будете как 40 долларов, потому что курс на сайте 4,3 доллара за монету. То есть уже вы понимаете, да? вы уже как новичок ловите профит. Вы по 2 доллара, грубо говоря, купили, на сайт монетку положили, Пакет себе создали с начислениями и начинаете уже потихоньку зарабатывать свои деньги. То есть вы уже словили плюс. Вы купили подешевле, а пакет создали, как бы продали монеты подороже. Это чтобы на простом языке. На самом деле вы просто создали из монеток депозитную себе программу. Их есть там три вида начиная от 0,7% в день до э, 0,9% в день. Но сейчас у нас есть уникальная, вообще шикарная вещь. По понедельникам у нас есть акционные дни, так называемые. То есть любая сумма, которую вы заведете в ProfitBot в монете ВЕК, или вы можете ProfitBot, по-моему, пополнить с помощью электронного кошелька. То есть любая сумма, которую бы вы не завели, э, вы можете создать депозит под 1%. Под 1%. То есть представьте, вы, там, на 1000 долларов, к примеру, человек заходит, да, под 1% создает себе депозит, и 10 долларов каждый день ему приходит на баланс. 10 долларов каждый день – это 300 долларов в месяц. 300 долларов в месяц умножаем на 3 месяца. Да, За 3 месяца человек отбивает практически то, что он инвестировал, плюс у него еще есть ориентировочно, по-моему, 100... 110 дней, чтобы заработать сверхприбыль. То есть каждый тарифный план в ProfitBot работает 200 дней. Вот, поэтому, то есть сейчас есть уникальная возможность вам закупиться монетами сейчас по 2 доллара, по два ну там по два с копейками, он я не буду сейчас биржу открывать и показывать вам, завести монету в ProfitBot и завтра купить в ProfitBot себе просто депозитный пакет, который будет ежедневно давать вам начисления. Какие там есть плюшки в плане построения бизнеса? Там просто космические вообще есть возможности, как можно быстро с помощью ProfitBot а зарабатывать и по 1000 долларов в неделю, вот, и по, по, по тем же там, 5, 7, 10 тысяч долларов в месяц. Все это можно делать. Как это сделать, мы рассказываем на отдельных тренингах. У нас есть отдельные вебинары специально для партнеров уже, для тех, кто хочет больше денег зарабатывать и более голодные. Здесь у нас такая вводная часть, это вводный вебинар бинар для именно новичков хотите допустим научиться делать большие деньги становитесь партнерами сообщества он вам все покажет причем неважно с какой суммы вы начнете просто начните делать это в общем ProfitBot это та система подытожим подрезюмируем которая дает деньги вам каждый день каждый день вы там можете зарабатывать процент есть у нас еще одна замечательная программа которая называется у нас век авто век авто эта программа которая не дает начисления каждый день эта программа начисления дает на данном этапе до 15 апреля она дает возможность зарабатывать средства раз в три месяца. После 15-го у вас будет возможность зарабатывать средства раз в 4 месяца, а то и раз в полгода, потому что очень много людей сейчас идет в эту программу. И, соответственно, мы помним с вами такую фишечку, что с каждым годом монет становится все меньше и меньше, и процентные ставки тоже могут уменьшаться. Поэтому сейчас есть тоже очень вкусное время зайти в программу Викавто. Понятно, да, с названия все видно. Викавто типа предназначен для того, чтобы купить себе автомобиль. Условия этой программы позволяют вам зарабатывать 2% в день, но вы эти 2% на балансе у себя не видите. По истечению срока вашего депозита, к примеру, за 3 месяца, вам придет вся сумма на баланс. Иными словами, у вас машина стоит 10 тысяч долларов, или вы что-то хотите купить себе за 10 тысяч долларов, но у вас есть только 5, вот, там, да, к примеру, или там 4, там, или, ну, возьмем 5 тысяч у вас есть, да, вы хотите, допустим, что-то купить за 10, то вы можете создать депозит, внести 30% от стоимости вашей вещи э, в монете, да, там, на сайте есть биржа, вы приобретаете монету ВЕК, открываете себе свой депозит. И, в принципе, на этом вы можете остановиться. И свои 10 тысяч вы можете забрать через год. Хотите забрать через 3 месяца, вы вносите еще 20% да, от 10 тысяч, это 2 тысячи долларов. По факту суммарно у вас 5 и ускоряете срок выдачи вашей, ну, вашего начисления в 10 тысяч образно. Я, может быть, сейчас что-то замудренно говорю, но это на самом деле надо посмотреть просто, как это все работает. И Век Авто сейчас, как ProfitBot, это два таких топовых... У нас еще один из проект, тоже топовый. Два топовых проекта, где сейчас огромное количество людей зарабатывают монеты, создают себе депозиты и увеличивают себе капитализацию. Вот мой спонсор, тот человек, который меня пригласил в этот бизнес, благодаря программе Век Авто за 8 месяцев заработал 180 тысяч долларов и их обналичил. Между прочим, я даже знаю, что он на эти деньги купил. Вот, То есть, э, то есть этот человек заработал себе э, 180 тысяч долларов, при этом инвестировав, по-моему, э, всего лишь там 30% там от стоимости автомобиля. Ну, в общем, я не помню, сколько он инвестировал, но сам факт: Покажите мне такой бизнес или такую работу, которая вам за 8 месяцев даст 180 штук. Это 12,5 миллионов рублей. Это, грубо говоря, по миллиону двести в месяц на работе нехило. Я считаю, это вообще, блин, козырный проект. Поэтому Викавто – это одна из тех площадок, в которой я тоже рекомендую участвовать. Но есть одно «но». У Викавто есть определенные лимиты по входу. То есть у нас уже настолько много стало пользователей Викавто, что у нас система квот, у нас каждую неделю можно создавать определенное количество депозитов. Она уже не выдерживает. То есть люди становятся в очередь, чтобы создать там депозиты и увеличить свои деньги минимум в два раза. Да? Поэтому там надо занимать очередь. Плюс ко всему минимальный вход в программу Векафто это, если я не ошибаюсь, 450-500 долларов. Но из 500 долларов вы можете сделать себе в районе там полутора-то и двух тысяч буквально за три месяца. И благодаря программе Векафто вы можете постоянно-постоянно раскручивать этот депозит, постоянно раскручивать депозит. То есть дело, дело, делать, делать постоянные, то есть и создавать себе капитализацию. Не зацикливайтесь на названия, что там авто написано. Вскоре в эту программу, там, внутри этого сайта Викавто, добавят такую функцию, кнопочка называется «На Манибокс». Хотите вы себе, к примеру, на холодильник э, деньги э, насобирать, да, но у вас есть какая-то часть от стоимости этого холодильника. В Манибокс положили, бах, там через определенный период сделали, заработали себе на холодильник. Система вам это выдает. Как она это выдает, как это обналичивается? Опять же, отдельный вебинар, э, как это все делается на практике. Как можно в этой программе Викавто... С 500 долларов зарабатывать там и 60, и 70, и 80 тысяч долларов. То есть то, тоже есть определенные практические занятия. Я думаю, здесь тоже все более-менее понятно. И еще, одно, еще один проект, довольно-таки достаточно молодой проект. Он называется 1090. Это проект, который с 30 долларов может вам принести доход в 57 тысяч. Данному проекту всего две недели. У нас уже есть такие партнеры которые реально в этом проекте заработали такие бабки. Там можно зарабатывать в проекте 1090 как на пассиве, так и строя команду. Понятное дело, что люди, которые заработали 57 тысяч у нас там, буквально за две недели, такие люди, которые приложили определенные усилия, построили структуру, да, кто-то э, привел к себе пассивных клиентов, да, люди на пассиве зарабатывают средства, кто-то привел активных партнеров из сетевых компаний, и, соответственно, у этого человека появились лидеры самостоятельные, которые развиваются. То есть люди, которые заработали такие деньги, это люди, которые приложили усилия, это не просто человек, который пришел 30 долларов вложил, и у него там все появилось. Понимаете, 57 тысяч он заработал. Нет. Это человек, который приложил определенные усилия. Можно в этой программе заработать такие деньги и на пассиве. вот Опять же, у нас есть закрытые вебинары, как это делается. В чем фишка проекта 1090? В том, что вы можете зарабатывать 100% от своих вложенных средств. Ну, к примеру, я вам просто рассказываю uh, пример uh, человека, который строит команду. Uh, минимальный вход в эту программу uh, 30 долларов. То есть человек 30 долларов положил и пригласил, к примеру, в первую линию, то есть к себе в команду, 5 человек, которые сделали ему по 30 долларов. То есть тоже купили бизнес-места определенные. Он заработал с них 10%. То есть 10% от 30 долларов – это 3 доллара. 3 умножаем на 5 человек – это 15 долларов он заработал. То есть половину того, что он вложил, он заработал уже благодаря тому, что пригласил людей. Вдруг его люди начинают тоже приглашать других людей. У него открывается уже не первая линия, а вторая линия. То есть, вторая линия это люди, ну, то есть люди ваших людей. Вот. И со второй линии он зарабатывает 90 процентов. То есть люди покупают бизнес-места по 30 долларов, и человек зарабатывает по 27 долларов с каждого человека. И таких людей, там, к примеру, 25%. То есть, и совокупно. То есть человек заработал, инвестировав всего 30 долларов, он может заработать совокупно, самого маленького бизнес-места, минимального бизнес-места, он может заработать 690 долларов. И это можно заработать буквально за один день. Это реально вот случай жизни. Я такие деньги заработала за 25 минут после старта этой программы. У меня появилась, да, у меня есть команда, да, я над ней тоже много работала, да, я помогаю сейчас ребятам там развиваться в этой теме, но здесь можно заработать такие деньги. И при всем при том, ваши люди в этой программе тоже будут зарабатывать, как на пассиве, так и приглашают других партнеров. Плюс ко всему, фишка проекта 10.90, что там помимо монеты WebCoin используется еще один лимитированный токен, то есть в сообществе. В обществе WebToken Profit не только все вертится вокруг века, да, вокруг монеты ВЕК. Это основная платежная единица, она везде используется, акцент сделан в основном на ней. Но есть и вспомогательные монеты, на которых тоже можно зарабатывать. И вот у нас есть такая монета, которая называется Райдо. Она создана на блокчейне Tron. Люди, которые знакомы с криптовалютным миром, с инвестициями, они знают, что такое блокчейн Tron, и уже очень много пользователей... Начали знакомиться с нашей монетой Райдо. В чем фишка, допустим, монеты Райдо? В чем ее преимущество и почему ее покупать? Эта монета дико волатильна. То есть она очень, как это правильно сказать, Торгуется, короче, очень хорошо. Да. Монета молодая, монеты очень мало. У нас практически не было таких супер-пупер-баунти-программ, как есть с вебкоином программы, где вы можете в том же профитботе ежедневно зарабатывать да, монету век. У нас не было очень много баунти-программ по монете райду, поэтому ее очень мало на руках. И чем меньше монет на руках, тем выше ее цена. Старая цена монеты райду была 5 долларов. Монета стартовала примерно ну, месяца полтора-два назад. На данный момент цена монеты около 13 баксов за два месяца. Самая максимальная цена монеты Райду была 22 доллара. И это буквально скачок произошел там за пару недель после старта этой монеты, потому что она живая, молодая, и ее мало. И практически нету ни одной, ну, как бы... Есть у нас проекты, которые сейчас будут выдавать в очень ограниченном количестве эту монету Райдо В очень ограниченном количестве. Это дефицитный просто актив. И люди сейчас его собирают. Вот Буквально четыре дня назад монета Райду стоила 5,60. На сегодняшний день монета Райду стоит 13 долларов. То есть люди, которые просто купили четыре дня назад монету по 6 баксов, уже сделали себе 100%, да, 100 прибыли. Они себе уже сделали буквально за четыре дня. Проект 1090 помогает монету райда вот эту вот приумножать в количественном размере. То есть вы можете 100 монет положить и ежесекундно эту монету добывать какими-то маленькими кусочками. И, соответственно, когда вам нужно, вы можете спокойно эти монеты снимать и продавать. Плюс ко всему, 1 апреля у нас на площадке 1090 от Откроется такая функция, как внутренняя продажа. То есть монету можно покупать, продавать или на внешней бирже, на нашей бирже CoinGalaxy, вот эта биржа, вот значок этой биржи нашей. То есть или вы можете продавать на бирже CoinGalaxy монету, или вы можете продавать ее внутри самого проекта 1090. Но за счет того, что с первого числа монету, которую можно было купить на бирже CoinGalaxy и до первого числа завести на сайт 1090, с 1 апреля вы сделать это не сможете. То есть вы сейчас можете купить там по 12 долларов монету Райдо, завести ее сейчас в кабинет 1090, купить себе бизнес-место, чтобы пользоваться функциями сайта. И когда откроются на площадке 1090 внутренние дороги, вы минимум будете продавать эту монету по 15 баксов. Минимум. То есть вы представляете, люди, которые по 5 долларов купили монеты и завели на эту площадку, там по 5, по 6 короче, долларов покупали. Завели на эту платформу, и когда откроется рынок, они в 3, в 4, в 5 раз увеличат те деньги, которые э, они инвестировали. То есть они сразу словят профит. 1090 – это проект, который реально вот просто он меняет вообще все. Он позволяет вам, во-первых, зарабатывать большущие деньги на построение команды. Я рекомендую это делать в проекте 1090. Это очень легко делать, там сложно ничего нету вот момент номер два там можно очень офигенно зарабатывать на пассиве добывая монету вот эту вот райду через ну, определенный алгоритм ее можно добывать типа майнинга когда добывают биткоин но у нас называется стейкинг добывать вот эту монету себе увеличивать капитал свой и третий момент с 1 апреля те люди которые сегодня купят монету райду они смогут с 1 апреля ей торговать от 15 долларов и выше и плюс ко всему, даю вам такую маленькую подсказочку, что проект 10.90, скажем так, он будет хороший темп курса монеты, райду задавать еще и на внешнем рынке, на внешних источниках. Вот это я вам показала три основных площадки. Три площадки с которых я рекомендую начинать новичкам. Все зависит от вашего бюджета, да, то есть на что вы рассчитываете. Давайте откровенно, если вы хотите зарабатывать 10 тысяч долларов э, в месяц, то, во-первых, необходимо приложить какие-то усилия, да, как минимум э, зарегистрироваться по реферальным ссылкам э, ваших спонсоров, кто дал вам посмотреть данный веб вебинар. Момент номер два. Стать партнером обязательно в какой-либо из площадок, либо это Векафта, либо Профитбот, либо 1090, купить себе бизнес-место или активировать себе депозиционный какой-то пакет, чтобы у вас уже начали идти какие-то результаты, уже начисления у вас пошли, чтобы вы хотя бы понимали, что такое деньги в интернете, как они зарабатываются. Посетить закрытое обучение по той либо иной программе, то есть у нас площадок 8 штук, и каждый раз у нас проходят различные обучения, где, что, чего и как можно э, зарабатывать. Да? Я вам сейчас показала три таких площадки, с которых вы можете просто стартануть, чтобы потом те монеты, которые вы добываете по этим площадкам, по всем, по Викавту, по Профитботу, по 10.90, вы могли э, приумножать в количественном размере и создавать еще большее количество своих монет. Для этого у нас есть совершенно иные платформы. Я сейчас сделаю, уберу, уберу, уберу, сейчас эту вот всю вещь, остановить совместное использование и убрала демонстрацию экрана. Сейчас вы должны меня сейчас увидеть. То есть я вам вкратце показала три платформы, которые вам помогут разобраться, что такое... 10.90. Вон Кто-то уже, вот я сижу за чатом, э, ребята пишут, кто-то уже э, монету Райдо э, покупал по 13 долларов. По 13! Четыре дня назад она была 5.6. Вы представляете? То есть как только 1 апреля откроются торги на площадке 10.90, какой будет дичайший курс? Скупайте сейчас монету. И я вам больше хочу сказать, что э, помимо того, что появится внутренний рынок по... Покупки и вернее по продаже монеты райда на проекте 10.90, Данный вообще внутренний рынок заденет еще и курс монеты вебкоина. То есть вебкоин сейчас стоит 2 доллара, два с копейками. Купите монет э, ВЕК себе, создайте себе депозитный счет какой-нибудь, да, откройте в том же профит откройте себе завтра под 1%. Раз в неделю у нас есть такая акция. Раз в неделю. То есть, если вы э, провтыкаете завтрашний день, то в следующий раз, когда вы сможете создать себе депозит под 1%, это будет... 29 число, 5 апреля, а за это время, пока вы провтыкали там или уснули, либо еще что-то, за неделю вы могли бы уже заработать свои первые деньги, вывести их и потратить на себя. Понимаете? Просто ощутите вот этот момент, когда вы положили, сделали определенные действия и вывели потом эти деньги и на себя потратили. Мы здесь обучаем не только капитализации, заработку денег там, и так далее, но еще и как грамотно тратить. Большинство людей, когда начинают зарабатывать деньги, они тут два момента. Либо они бездумно начинают опять инвестировать, опять вкладывать вот это чувство жадности, их начинают захлестывать, и они, ну там, допустим, 20 тысяч долларов заработали, вот все 20 не раз и вложили, да, и себе ничего не вывели. И человек энергетически не чувствует вот этой штуки, когда он, блин, ну я же заработал, а я ничего не купил себе, да. И то есть пропадает всякая мотивация развиваться и вообще что-то делать. Поэтому, зарабатывая деньги в токен Profit, выводите на себя... В разумных пределах. Мы тоже, кстати, обучаем вот этой вот теме, как грамотно использовать финансы, чтобы у вас они были постоянно, росли, чтобы у вас постоянно рос капитал, и вы в конечном итоге действительно себе ни в чем не отказывали. Это у нас отдельно есть по этому поводу вебинары. Ребят, как вам вообще моя презентация? Что вы скажете? Особенно новички. Мне интересно. У нас были новички здесь которые вы ставили двоечки. Скажите, пожалуйста, как вам вообще вебинар? Что вы думаете по этому поводу? Какие ваши мысли? Вот, на что вы сейчас настроены? Что у вас вертится в голове? Что конкретно, вот, посмотрев в этот вебинар, что вы сейчас будете делать? Давайте так. Даже чашка, смотрите, WebToken Profit. Это у нас было открытие офиса в Киеве. Вот, и я получила эту чашку там за определенные достижения. Чашку, кепку, две футболки, короче, и так далее. Поэтому... О, о сейчас меня... Дож, дождусь, короче, ответа в чате, потому что запозда... с запозданием идет ведюшка. Вот. Как вам вообще вебинар? 1090, круто, круто. Мега проект. Огонь просто. В сторис уже сказал что купила. Отлично. Отлично. А кто меня смотрит? Вы можете сделать кто-нибудь сторис со мной? Меня отметить в Инстаграме? Потому что я не успела это сделать. Вот, ну, может, кто-то из вас смотрит. Это так. Маленькое отступление лирическое. Вот. Опа, круто все, отлично, отлично. Так прикольно, сначала было 103 человека, потом 89. Огонь, вебинар на одном дыхании, отлично. Вот Александр, по-моему, это новичок, насколько я помню. Вот, замечательно, замечательно. Все, ребят, вы не сказали по поводу решения своего, что вы думаете? Огонь, уже, уже зарегистрировались, уже, наверное, купили, замечательно. Отметили. Спасибо большое, кто отметил. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Про офисы ВТП. Владимир, рассказывай по поводу офиса ВТП. Офисов ВТП в Украине их, по-моему, только два. Если мы говорим про Украину. Это Киев и это в Одессе есть офис. Если мне не изменяет память. Вот что из себя представляют офисы ВТП? Офисы у нас открывают партнеры по своему собственному желанию: партнеры, которые имеют определенные ранги, у которых есть структура и команды. Если человек просто хочет открыть офис и чтобы что-то. То есть, ну, вы должны в этом офисе хотя бы, допустим, кого-то обучать, правильно? То есть проводить презентации, приглашать туда людей, сделать какие-то мастер-классы, там, и так далее, так далее. То есть кто-то должен туда приходить. Вот, и офисы я рекомендую открывать людям, у которых уже есть структуры, хотя бы минимум в 50, там, допустим, 70 человек. Ваша команда у вас есть уже. Вы, люди под вашими людьми. И вы понимаете, что вам уже тесно собираться в кафешке, тем более сейчас у нас в Украине локдаун, к примеру, да? Офис — отличное место, чтобы, допустим, провести какие-то мини-мастер-классы и что-то там людей там обучить. В России офисов гораздо больше. Вот. Я знаю, э, в Краснодаре есть, э, ну как бы по, по памяти знаю только один, по-моему, в России. Очень много офисов в Казахстане. В одном Казахстане их, по-моему, около 12 штук. То есть их дофига там и в маленьких городах. Опять же, открывают их лидеры, которые, допустим, уже имеют большие команды. Вот в Казахстане, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас одна из самых здоровенных структур просто. Там огромное количество людей. там вот. И в офисе, соответственно, проходят различные мероприятия у нас. Но я вам хочу сказать, что в ближайшее время, вот у нас в апреле месяце, сейчас я даже скажу точную дату, у меня это то было тут записано, вот. В апреле месяце у нас будет встреча в Москве 20.04 в преддверии а, 6 международного, международного форума по блокчейну и криптовалютному майдингу. Это будет международный форум, где собираются люди, которые, к примеру, свои криптовалютные монеты выставляют, люди, которые, к примеру, хоч, хотят найти инвесторов да, в, свой, в, свою, в свой проект там или партнеров потенциальных. То есть у нас будет... Международный форум. Точнее, не мы его делаем, а это делают определенные люди, которые уже на, на протяжении долгого промежутка времени. Да, кто занимается блокчейн-технологиями, они раз в год организовывают такой вот реально форум, на который снижаются люди со всех стран. Вот. Там можно встретить себе и действительно и инвестора, и партнеров. Если там будут девчонки, можете мужа себе будущего богатого найти какого-то. Ну, в общем, а парни девушку себе, которая в криптовалюте шарит. Ну, в общем, короче, и в преддверии этого форума у нас будет встреча. Встреча по лимитированному количеству людей. 400 человек, это максимум. 400 человек вы можете приобрести, если вы находитесь в России на сайте ProfitBot, а билет себе на эту встречу. То есть у нас очень ограниченное количество, там будет посадочных мест билеты разлетаются как пирожки. А, тре... Там будет тренинг от, одно... от одного из очень крутейших ведущих спикеров по личностному росту. Вот есть у нас кто? Там Ирина Хакамада, которую я обожаю, Ицхак Пентасевич, офигенный просто чувак, и Радислав Гандапас. Это вот три человека, которые вот реально, по моему мнению, и вообще по мнению многих людей, являются самыми эффективными в плане развития личности, мышления, бизнеса, мотивации, энергии и так далее. Вот у нас будут тренинги от Радислава Гандопаса. Это дорогостоящий чувак который дает реально очень эффективные э, штуки. Я на его тренингах, бесплатных тренингах, я и платные тренинги у него проходила, э, Вот поменяла ряд своих каких-то определенных мыслительных установок в голове, благодаря которым у меня изменилось полностью качество жизни. Да, то есть э, мы все с вами можем зарабатывать больше денег. Каждый из нас может стать миллионером. Это, это, это, это может сделать абсолютно каждый человек. Все зависит от того, что у вас сидит в башке. Плюс еще сообщество ВебТОКен Profit заключается в том, что она не просто набирает себе там, да, толпу инвесторов, да, или толпу сетевиков, которые там качают компанию. Там, ну, и вот вообще какие-то они там безграмотные, короче, она еще и обучает своих партнеров правильному мыслительному процессу, как правильно мыслить, как правильно мотивировать себя, как эффективно распоряжаться своим временем, как создать себе выгодные и благоприятные условия для жизни и, по сути, как стать счастливым человеком. Для этого необходимы определенные знания. Да, если как бы, кто-то знанием какими-то не обладает, их можно купить, да, вот. Самые, в принципе, успешные, богатые люди окружают себя теми людьми, которые умнее их. Поэтому ну, Радислав Гандапас ⁇ это именно тот человек, который реально дает просто гениальнейшие вообще вещи на простом языке. Вот есть бизнес-тренера, которые просто, ну, как это, которые теоретики. Они рассказывают, рассказывают, рассказывают и так далее. Ну, короче, сами нифига не пробовали. Гандапас ⁇ это человек практик. Он дает реально очень рабочие инструменты. И попасть на такую встречу к нему, плюс на попасть на э, вообще на встречу века, на само сообщество, познакомиться с лидерами, кто уже, допустим, зарабатывает, у кого уже большие чеки. У нас куча людей в компании, которые зарабатывают ну, в натуре. Ну, 10 тысяч долларов минимум, это в месяц, это вообще, то есть это минимум есть порог такой, который зарабатывают. есть и больше, вот, есть люди, которые зарабатывают, извините меня, блин, по 50, по 60, по 70 тысяч долларов, допустим, да, ну, и познакомиться с такими людьми, задать их вопросом, как ты это сделал? Что мне нужно сделать, чтобы достичь также? Вот как раз для этого проводятся вся, вот, всякие вот такие встречи для взаимообмена энергии, для знакомства и, собственно говоря, для прекрасного времяпровождения. Не пропускайте эти встречи. К сожалению, Украина с этой пандемией, блин, она выехать не может. Я очень расстроилась по этому поводу, потому что я искала альтернативу, как можно пересечь территорию Российской Федерации. И, блин, откуда бы я ни летела, хоть с Украины, хоть со Стамбула, хоть с Белоруссии, все равно есть определенный геморрой вот с этим. Вот, ну не знаю, то есть как бы, а, и я думаю, еще у нас в этом году будут, ну как бы встречи, еще будут, но они уже будут на нейтральной территории, где-нибудь на островах, на каких-то мы тоже будем встречаться с закрытым таким лимитированным клубом э, лидеров, партнеров, э, совместных движух, движухи, сейшены, короче, это очень круто побывать на таких вечеринках. Вот, ссылку дайте мне, Александр, ссылку возьмите у спонсора, если спонсора нет, напишите мне. Вот. Сейчас пока посмотрим, что тут пишут. Молодец, Тима. Да. Так. Все, вроде, вроде все. Блин, что-то у меня, короче, не хочет обновляться. А, все, все, все. Поехали, поехали. Какая сумма входа. Все, вижу, Дарин, я вижу, был вопрос, как выводить прибыль. Выводить прибыль очень легко. На одних площадках вы зарабатываете, к примеру, монету ВЕК, на других площадках вы можете добывать монету Райду, благополучно эти монеты продавать на бирже, с биржи выводить средства на электронный кошелек, с электронного кошелька на банковскую карту. У меня даже есть подробная инструкция, как это делать. Правда, у меня это для украинских банков, для российских банков работает тоже точно так же. Вот, там, там это есть. Блин, что у меня не хочет оно. Mm -hmm. Так. Э, все пропустила. Оказывается, надо с... работать. Не очень заман да не очень заманчиво оказывается надо во что-то вникать если вы хотите зарабатывать деньги надо, ну, надо же делать какие-то вещи никто за вас денег зарабатывать не будет вот это кому деньги нужны вам или мне так Ребят, да, не ведитесь на вот эту вот уловку, я тоже предупрежу вас о том, что вы можете прийти в какой-то проект, вложить 2 копейки и заработать миллион, нифига не делая. Так не бывает. Как минимум нужно интересоваться, как минимум нужно понимать, во что вы инвестировали средства, и как эти средства еще больше потом приумножать и диверсифицировать. Вот. Про Golden Ratio. Какие риски могут быть? Смотрите, Алина, риски есть везде. Они есть абсолютно везде. Здесь они минимализированы. То есть единственный здесь риск – это то, когда вы начнете продавать себе в убыток. Ну вот, к примеру, вы купили монеты по 12 долларов, там, да, грубо говоря, и курс потом просел. И вы в панике испугались, там, чтобы там, вывести свои деньги. Вывели свои монеты и продали их там, по 5. Ну, то есть, как бы вот это ваш риск, потому что вы на свой страх и риск продали себе в минус. Рисков здесь практически нету, они очень минимальны. Вот, плюс ко всему, в саму систему, в сам проект WebToken Profit не заходят живые деньги. То есть вы не можете завести деньги, деньги вложить и деньги получить. Если на какую-то из площадок вы заводите живые средства, создаете себе, к примеру, какой-то депозит, у вас все равно какая-то из платформ конвертирует ваши деньги в монету, создает депозит. В монете потом вы зарабатываете свои начисления, да? ну то есть либо в монете, либо в долларах, но как бы это монета… То есть вам ее нужно все равно потом конвертировать в монету. И, соответственно, те средства, которые, к примеру, заводятся на сайт, они идут потом на то, чтобы скупать монету с внешних рынков, тем самым еще поддерживая курс. Вот. То есть если бы в систему заходили деньги, и вы бы зарабатывали деньги, это финансовая пирамида. Она бы хлопнулась рано или поздно, потому что все привязано к бабкам. Монеты 21 миллион. Ну, то есть, когда вы приходите, создаете себе какой-то депозит, на вас уже есть заранее запланированная выплата, потому что монет 21 миллион, вы зарабатываете монету, вы не зарабатываете живые деньги. Хотите живых денег, продайте свои монеты, получите живые деньги, продайте тем людям, кто пришел и хочет купить. Вот, вот и все. Вообще, инвестиции ⁇ это один из таких вот направлений, особенно... Валюта. Вопрос про риск. Любые инвестиции — это риск. Любой бизнес — это риск. Где гарантия того, что, к примеру, вас завтра не уволят с работы, ну, потому что пандемия, как бы, и нужно сокращать штаты и как-то там урезать бюджет. Ну, то есть про риски спрашивать, как и про гарантии, ну, это бесполезно. Ну, это вот так вот. Наталья, у налоговой могут возникнуть вопросы, если вы, к примеру, хотите себе что-то оформлять. А, что имеется в виду? Вы можете, допустим, в Украине оформить себе а, ФОП, да, физическое особое предприемство. Ну, то есть как бы, вы можете фи физлицо себе оформить. Вы можете оформить себе а, самозанятость. Вот. То есть когда вы начинаете зарабатывать такие деньги, которые вы понимаете, что, блин, ну, их выводите, ну, как бы было бы досыть, Подозрительно, да, очень подозрительно. То я рекомендую себе что-то оформить, где вы можете в принципе спокойно платить налоги. У нас есть такие, ну как они называются правильно, там, ну в общем оформлять вот эти ЧПшки, ООО и так далее. В общем, один момент, второй момент наличку. То есть вы, к примеру, вывели себе в криптовалюте на кошелек деньги. Ну, то есть, грубо говоря, вы заработали монету век, и, к примеру, вам нужны доллары. Вы там хотите 10 тысяч долларов наличить. Что вам нужно сделать? Вы берете свою монету ВЕК, продаете за какую-то крипту: либо за биткоин, либо за монету эфир, либо за USDT USDT это как доллар, только цифровой. Находите на сайте, есть сайт BestChange, есть там обменники онлайн, а есть оффлайн. Вот. Плюс, к примеру, можете ко мне обратиться, у меня есть ребята, которые занимаются обменом больших средств по всей Украине. Я вам скажу, как можно с выгодными процентами обналичивать. Ну, в общем, короче, вы берете, переводите свою криптовалюту, которую вы держите у себя на кошельке, человеку на его электронный кошелек, а он вам наличкой отдает. Все. У меня самый максимальный вывод, который я выводила себе на карточку, это было три долларов, и мне даже банк ни разу не позвонил. Ну, то есть, как бы, когда я себе это, а более большие суммы я в принципе обналичиваю через. Я себе не оформляла пока еще ничего, потому что я еще не делала себе каких-то больших покупок, вот таких внушительных, да, которые, ну, как бы, оформить стоило бы, да. Вот, поэтому я себе еще пока ничего не оформляла в целом, так, то есть, как бы спокойно можно все выводить, никаких вопросов нет. Оформите себе как самозанятый или как фрилансер. Вот, допустим, в Украине есть такая категория фриланс. То есть, это кто? Это айтишники, это программисты, всякие, да, это кто? Это те же, кто торгуют на криптовалютных биржах, трейдеры, если они зарабатывают большие деньги, а трейдеры, это, в принципе, грамотные трейдеры, они зарабатывают очень много денег. По 100, по 200, по 300, по, 500, по полмиллиона могут зарабатывать на этих торгах в неделю, в месяц, то есть долларов. И, соответственно, они же там что-то обналичивают, что-то выводят, да, и можно себя оформить просто как фрилансер. Те деньги, которые вы будете здесь зарабатывать, поверьте мне, они перекроют все ваши налоги. Ребят, у нас все, мы уже вышли за пределы регламента. У нас ровно час, как мы с вами общаемся. Я хочу поблагодарить вас еще раз за то, что вы пришли на сегодняшний вебинар. Прекрасного вам выходного оставшегося.